Привет, друзья! Меня зовут Валерий Летенков. Я являюсь руководителем агентства инвестиций в недвижимость Москвы. Если у вас квартира или нежилое помещение находится под применением вы столкнулись с такой сложной ситуацией, вам надо ее быстро продать. Набирайте нам по номеру телефона, мы обязательно решим вашу проблему и сделаем вашу жизнь комфортней, уютней и возьмем все ваши проблемы на себя. Набирайте, звоните. Спасибо за внимание. Всем пока.